друзья сейчас слышу шумы какие-то как будто бы в коридоре Фу. Фу. Фу. блин Тимофей, я снова нашел определенный вот дом, здание, в котором, как утверждают жильцы, обитает паранормальная активность, то есть показывает себя. Сейчас я вам расскажу, как вообще в целом со мной связались люди, написали мне на почту, нашли, то есть в Инстаграме у меня ссылку на мою почту и написали. Скинули свой номер, и я с ними связался. После чего э, мы с ними созвонились, и оказалось так, что они здесь больше не живут. Э, парень, который жил здесь, э, ложился спать, и то есть уснул, во сне ему приснилась такая история, что напротив кровать вот здесь, э, и вот кровати, он лежал на этой кровати, и ему снится сон, что на этой кровати лежит бабушка, и он на нее смотрит. У нее глаза закрыты, и она лежит ну, то есть в горизонтальном положении. И, то есть он приглядывался в этом сне на нее, и его дико напугало то, что произошло дальше. А это тело, которое лежало на этой кровати, вдруг начало подниматься в вертикальное положение. Ноги оставались неизменными, были в горизонтальном. Но Остальная часть тела начала подниматься. Он в ужасе проснулся. А что случилось дальше, вы сейчас будете просто шокированы. Дальше произошло то, что вторая часть дома, дом достаточно старый, ему больше сотни лет, произошел пожар, и все сгорело. Так что после этого самого пожара здесь начались твориться... Необъяснимые вещи. Начала двигаться посуда, вещи по комнате. Их это дико напугало, и теперь они используют этот участок и этот дом в качестве дачи. Приезжает сюда отдохнуть и поработать на огороде там и прочие вещи. Вот. Они связались со мной и попросили меня проверить, есть ли здесь действительно что-то паранормальное. Я остаюсь здесь ровно на ночь. в как только рассветает, я думаю, отсюда свалю. Если ничего не будет происходить, я это видео не выложу. Так что смотрим, будет интересно. А сейчас мы сходим к той половине дома, в которой был пожар. Снимем, что там вообще такое. И вернемся назад, и я думаю, я выключу камеру или оставлю включенным, не знаю. И будем ждать, будет ли что-то происходить. Также, также я взял с собой радио. Эм, нужен свет. Фонарь. Также я взял с собой радио. Взя... А, также у нас есть новое приобретение. Эм, это счетчик электромагнитных э, всплесков. Короче, если что-то в этом доме есть, этот счетчик э, покажет электромагнитные всплески которые будут происходить в этой части дома. Мы включим, оставим его здесь, включенным. Вот так вот. Так, а сейчас мы с вами сходим в ту часть дома. Там собака какая-то соседская. Так, GoPro я оставлю здесь, вот на этом штативе. Она будет стоять у нас вот тут и снимать все, что происходит в этой комнате отлично так немножко поправим ее сейчас чтобы она снимала нас ровно так стоит мы пойдем с вами посмотрим пока что та, ту часть дома в которой все происходит вот, собственно, как-то так вот здесь все. Свет мы здесь выключим. Или да нет, пусть будет включено лучше. Так, отлично. Так, вот, собственно, дом. И, кстати, кирпич тоже очень старый. Очень давно это все. Так, вот, часть дома, которая сгорела. Так. ну собственно там уже и нечего смотреть там все погорело А ч нас со светом? Так, друзья, мы вернулись дома и штатив со светом пал. Камера все сняла, скорее всего. Yeah. Работает. Даже батарейка вылетела. Так. Так, ладно. Сейчас, сейчас, мои друзья, что очень странно. Здесь все по нулям. Да, мне кажется, жутко напугало это. наверное около двух часов или около часа. Фу, блин, ну это странно вообще. Так, аппаратик у нас здесь останется. Вот здесь мы его поставим. так. так. Ладно, подождем тогда. Как вдруг может что и начнется. Друзья, Сейчас слышу шумы какие-то. Как будто бы в коридоре. Пойдемте посмотрим. Здесь удочка до хрена. Походу рыбаки что ли? Хозяева. Тоже мормушка. Твою мать! Блин! Блин! Друзья, вы видели это, да? Ладно, пойдемте в дом. Да, это уже что-то прям вообще. Так. Так, так, так, так. Так, друзья. Я думаю, сейчас после того, что я увидел. Здесь уже прям видно, что, ну, конкретно реально что-то происходит. Необъяснимое, жуткое, блин. Я, наверное, думаю, сейчас я выключу здесь свет. В этой комнате. Выйду туда. Возьму этот свет с собой, потому что мне уже слишком не по себе становится. И посижу там. Подожду, может сейчас еще что-то будет происходить. Так, ладно. Берем свет. Фонарики я с собой возьму по-любому. Вот так, здесь все по нулям. Вот так, камеру эту тоже здесь оставлю. Вот здесь я его включу. Сейчас сделаю поприятнее немного свет, чтобы был... Блин, где кнопка? Вот кнопка. Угу. Вот так вот, ребята, свет. О, посижу здесь немного. Фу, блин, вообще прям никак дух не могу перевести. Взял серый в какую-то эту лепу. Свет. радио включился ребят радио я свет забыл выключить офигеть ребята радио работает Охренеть! Жесть какая! Фу. Фу. Да, друзья! Вот такие вот дела здесь вообще происходят, что... Я не знаю, досижу я или здесь вообще... До утра. Надо за светом сходить. Света да. и лучше здесь оставлю нафиг. И выключим его. Тут ни к чему вообще. Так, вот, в принципе, Твою! Так, так, так, так, так, так, так, нам надо. Что нам надо, что нам надо, что нам надо? Так, ладно. Так. Пойдем в это. Посмотрим. Фу. Блин, а ток отражается вообще. У нас тут. В пробке. Пробки выбил. Фу, а в чем причина? Ч ⁇ за шум такой? Твою мать. Нет, ребята, походу. Не, не, не, не, не, мне что-то тоже вообще пугает, прям совсем. Так, так, так. Ух, друзья, короче. у нас, блин. Можно повернул поставить. Ладно, это я сейчас все сделаю. Так. Ну тогда подождем еще. А, сейчас вроде как бы вот уже тишина. Настала вот буквально минуту назад все это происходило. Сейчас подождем. Uh, буквально там минут 30 еще я подожду и думаю стоит сделать сеанс клеев yeah. uh, сеанс да пожалуй я пока отключусь зарядки стало мало подзаряжу эту камеру и собака снаруживает Сейчас я выключил свет в той комнате, я думаю, уже я нахожусь здесь больше 30 минут, ничего не происходило. Я думаю, сейчас я здесь свет включу. выключу. Поведём, попробуем коротенький сеанс АГФ, вдруг что будет происходить. Здесь кто-нибудь есть из Мира Духа? Здесь кто-нибудь есть из Мира Духа? Поговори со мной, я знаю, что ты здесь. Ты много раз сегодня себя проявлял. Прояви сейчас. Ответь мне. И здесь. Так, друзья. Полная тишина. Уже прошло около часа. Приблизительно. Я думаю, что. Сейчас, наверное, спать лягу. Ну.. Но... твою мать шторки нет нет нет нет нет нет нет нет я походу походу я здесь а не буду оставаться Убираемся отсюда и уходим. Я не могу уже. Заслонка. Не-не-не-не-не-не. Все, ребята, нет, я уже хватит с меня, наверное, этого. А я ухожу отсюда. Я мне уже просто, ну. Я не знаю, что это за сущность, но это уже прям совсем не могу я просто вывозить уже все это. Я думаю, сейчас я соберусь и включусь уже на улице, потому что... Друзья, вот и все закончилось. Я выбрался из этого дома, потому что ну... Мы... Я уже просто устал, я хочу спать, но, как вы заметили, что ну, мне просто то, что там находится, ну, не давал уснуть, у меня полностью, потому что я сейчас прямо как выжатый лимон, я чувствую себя очень уставшим, мне сейчас поеду домой отдыхать. Или может где-то поблизости передохнуть, не знаю, сейчас что-то буду думать насчет этого. А, позвонил хозяину этого дома а, только сейчас. И сказал ему, что ну, действительно вот такие дела. Мы будем пытаться теперь исправить это как-то. А, чтобы больше такого не происходило. Вот сам так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк для меня это мотивация, для вас это не сложно, в принципе, так-то. Всего доброго, до встречи.